Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Ох уж эти кабачки, все пруд и прут, девать их больше некуда и что я только из них не готовила, а их все равно больше, чем моих идей. Поэтому я, как и вы, обращаюсь к услугам фудблогеров. Нашла вот такое блюдо из кабачков, немного подогнала его под себя и вот что из этого получилось. Кабачки нужно натереть на крупной терке, лук нарезать кубиками, морковь тоже натереть на терке. Кабачки как следует посолить, а потом отжать от сока. Пассирую лук на растительном масле. Добавляю морковь, следом тертые кабачки. Все тушу до полной готовности под закрытой крышкой. Обязательно добавляю чеснок и всякие вкусные специи и приправы. С начинкой покончено. Тесто для этих так называемых чебуреков будет на картофельной основе. Достаточно отварить картошку в подсоленной воде и потолочь ее. В остывшее пюре вбить яйцо и добавить ложку сметаны или майонеза, как в моем случае. Все тщательно соединить. Муку всыпать частями. Количество тут зависит от самой муки и от сорта картошки. Во всяком случае, тесто должно получиться липким и незабитым мукой. Раскатать тесто в колбаску, нарезать на кусочки. Дальше формирую небольшие лепешки. В каждую из них выкладываю кабачковую начинку. Складываю пополам и защипываю края с двух сторон. Обжариваю на растительном масле на среднем огне до хрустящей золотистой корочки. Вот вам и вкуснейшие картофельные чебуреки с кабачковой начинкой. Еще одна идея, как избавиться от кабачков. Готовьте обязательно, это очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, а я вам говорю, бон аппетит и объянду!